На длинные круговые спицы номер 6 я набрала 136 петель и вязала платочным вязанием на высоту одного клубка. То есть до тех пор, пока нитка этого клубка не закончилась. Высота может быть произвольной, потому что затем вязание будет продолжаться другой нитью, но таким же узором. Если при вязании двумя спицами платочное вязание выполняется как одни лицевые петли во всех рядах, то в круговом вязании это будет один ряд лицевой, следующий ряд будет изнаночный. И так они будут чередоваться. Один лицевой, один изнаночный, один лицевой, один изнаночный. И будут получаться вот такие дорожки, как при платочном вязании двумя спицами. предыдущий ряд был изнаночный вот они изнаночные петли а сейчас я вижу все лицевые лицевая лицевая лицевая в этом ряду остались 3 изнаночных петли они также провяжутся как вот здесь лицевые петли 3 лицевые будут затем Переход к следующему круговому ряду. Здесь лицевые петли были, значит, над ними будут вязаться изнаночные. Лицевая, лицевая, лицевая. И теперь над лицевыми вяжутся изнаночные, изнаночные, изнаночные, изнаночные. Пряжу для вязания я использовала акрил салатовый и вот такую детскую пряжу. На высоте юбки 41 сантиметр нужно делать убавление для вязания кокетки. убавления будут делаться через каждые 9 петель 9 петель лицевых 10 -е, 11 -е провязываются вместе вот начинается новый круговой ряд от него 9 лицевых и затем 2 вместе убавление лучше делать тогда когда вяжите лицевой ряд вот 9 лицевых я связала. Сейчас 2 вместе. 9 лицевых связаны. И 10 и 11 петля связаны вместе. И так вяжется весь ряд. 9 лицевых, 10 и 11 вяжутся вместе. После убавления... 5 рядов вяжутся платочным вязанием, без убавлений. Теперь, чтобы кокетка была более плотная, нужно перейти на крючок. Берем крючок номер 6 и начинаем вязать этим крючком. Крючок заводим в петлю снизу захватываем нить и вяжем полустолбик 1 2 протягиваем его через 1 еще один полустолбик протягиваем через второй, и так весь ряд вяжутся полустолбики и получается переход от вязания спицами к вязанию крючком такая косичка будет ширина около кокетки 49 сантиметров в сложенном виде ширина нижнего края 57 сантиметров чтобы красиво соединить ряд последний полустолбик соединяем с первым полустолбиком а точнее в лицевую петлю предыдущего ряда вот она спицами была связана под первый полустолбик вот сюда крючок вводим и очередной полустолбик теперь можно делать воздушную петлю и вязать столбики без накида за заднюю стенку вот петли прямо так и лежат так их и вязать простые столбики без накида весь ряд за заднюю стенку Итак, столбики без накида, весь ряд до конца. Связать таких 5 рядов крючком номер 6 за заднюю стенку. Затем еще 5 рядов крючком номер 5. Чтобы не убавлять петли кокетки, можно перейти на крючок на один номер меньше, и получится такое естественное убавление. Связаны 10 рядов крючком, 5 рядов связаны крючком номер 6, и 5 рядов крючком номер 5. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Номер 6, первый, второй, третий, четвертый, пятый, крючок номер 6, 1, 2, 3, 4, 5, крючок номер 5. И теперь осталось связать один ряд столбиками с накидом. Также за заднюю стенку, также крючком номер пять. всего один ряд. Для того, чтобы продевать сюда либо шнурок, связанный из такой же пряжи, либо тонкий кожаный поясок. Тесьма вяжется очень просто. Делается первая петля и от нее вяжется цепочка воздушных петель. Желательно вязать ее потуже, потому что если будете завязывать, чтобы она не растягивалась. Свяжите длину где-то около полтора объема вашей талии. На улице весна, сейчас март, у меня расцвел гипиаструм и хочу с вами поделиться, посмотрите какая это красота.